Всем привет! Сегодня в своем видео расскажу, как изменить системный шрифт Windows 10. Если мы с вами откроем проводник, выберем этот компьютер, мы видим здесь стандартный шрифт Windows. Как его изменить? Нажимаем «Пуск», «Панель управления», далее переходим в «Оформление», выбираем «Шрифты». Нас здесь интересует имя шрифта, на который мы будем изменять. Открываем первый попавшийся, и вверху у нас написано имя шрифта. Я уже выбрал, это шрифт Mistral. На рабочем столе у меня есть текстовый документ. Мы его открываем, и внизу прописываем имя шрифта. Нажимаем файл, сохранить как. Тип файла, ставим все документы, даем ему имя, допустим шрифт, и разрешение ставим reg шрифт.рег, нажимаем сохранить и у нас на рабочем столе появляется шрифт.рег. Данный скрипт я оставлю в описании, поэтому можете перейти, скачать его и поправить только название. Затем два раза кликаем на шрифт, нажимаем да, ок и перезагружаем наш компьютер. Компьютер у нас с вами перезагрузился. И что мы видим? Открываем проводник. Щелкаем этот компьютер. И локальный диск CDE. Посмотрите, какой у нас новый шрифт. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!